Всем привет! Я советский хэвухашер и всегда играл только по рыджу. но сейчас я подумал типа, а почему бы не поснимать легит И в общем это моя первая нарезка на игре. Бля. Всем привет. Всем привет. И как вы знаете, я советский хашер, который всегда. Короче, вступление это не мое, поэтому поехали. Короче, парни, я вам сейчас, я смотрите, беру смок, я вам сейчас покажу очень классную тему, зацените. Вы сейчас, наверное, будете просто в шоке. Вот, короче, парни, смотрите, крутой спот. Крутая гранта. Подходим вот сюда. Стоимся сюда. Смотрим на балку и кидаем Нейт. И смотрите, что с ним происходит. Прикольная, yeah. да, тема? Это прям, ну, короче, CSGO это шикарная игра, это просто невероятная игра. Друзья, Но ну, а если вы хотите играть с читами в CSGO, но не знаете с чего начать, то я советую вам начать с Exloader, потому что это бесплатная единая библиотека читов на CS. Тут присутствуют различные проекты, начиная от SkinChanger, заканчивая более-менее серьезными читами. Все это бесплатно, да и при том шанс получения вакбан достаточно низкий. Присутствует статистика по просмотрам, по скачиваниям, ну и по отзывам. Поэтому, если что, ссылка в описании. Надо как-то вас удивить каким-то нейдом, реально типа классным. Сейчас вам покажу какую-то нейту. Так, это Underpass, это коннектор. Ну, это нас на это не интересует, да, такие лоховски. Тут надо что-то какое-то вам найти такое показать, типа чтобы у вас реально челюсти просто подвисали, мужики. Чер коннектор. Yeah. без комментариев. А, самое такое, как бы, прикольное на этой карте такой багнутый нейт. Короче, то есть Ой, вот так смотри. вот. Его очень легко кидать. И он как-то вот так вот, короче, прикольно летит, типа, и вообще, честно, какая-то херня происходит. А, это, короче, смотрите, вот. вот, Это самый такой распространенный айрстак, его очень легко делать, но я, к сожалению, зафейлился, но сейчас я вам покажу, как его надо делать. И вот так вот. Чтобы реально вы всех удивили. Да! да, да А что за бред? Ну, я, я сейчас покажу. Погодите, погодите, погодите, сейчас покажу. Я тебе сейчас такую тему покажу, жесткую, у тебя реально челюха отвиснет просто. Ты че нахер на меня смотрел? Ладно, это было не по Легиту, но это было ради того, чтобы вам показал. <laughs> Найс. Это было ради того, чтобы вам показал, как делать этот мувмент. Немножко его спросил. Я вам сейчас покажу. Делаем вот так вот. Да б его нахер! Черт. Че, убрали что ли? Injury. Да господи, чё за бред, погодите. Да, да его убрали из знаю. в смысле, что давай, не Давай-давай, попробуй, давай попробую, попробую. А что не получается? Не, надо потренироваться. Щас я тебе покажу. Я сейчас пойду Официровал просто один покажу. на мапу и показывать буду. Пацаны, вот вы их не убивайте, пусть они на бомбу поставят. Я хочу просто, типа, своим зрителям, короче, на стороне показать, типа, ну, там, выпендриться, окей. Типа, поэтому, все FK стоит. Блин, да они должны были пойти. Ну, лав, давай, рейджо. Мужик, включи рейдж по приколу. Yeah. Да подождите, да, его убрали, короче, из игры, походу. Да погодите, да что -то да, то да убрали с КСГО, эту херню походу Да не убрали, да, убрали с козгою походу, погодите Вот Давай сейчас я делаю, прочит. сейчас я реально делаю для ГГВП Видали? Сделал. Короче походу вернули, нет. это был, это был, это короче патч типа сделал. Да они щитами играют, козлы так, так, так, так, так, так, так Чё получилось на ску... О! Сделал а на какой хрень я стою, что-то я вообще не понял? От... Я буду тебя охранять пока что Вот, вот, смотри, Нихера. смотри Посмотри, как так, это паркур? <свот> да он с щитами <свот> играет и не с щитами играет, пацаны, реально Реально вам говорю Прыгай, Ешку нажимай, вон, вон, скаут Давай, давай, Ешку нажимай, прыгай, прыгай Во, все взял, давай, джимпшот джим Джимпшот, джимпшот Ну господи, ты что, не колд зира? Чувак, колдзира троих убивал, и одного накоцал в ноги, а потом только его убили, а ты даже не смог в ноги накоцать. И у тебя два мои скины? Ну такое, на троечку. У меня подороже будет. У меня гамма-доплер, керамбит, лупая А без кинченчера? Чувак, без А вот без... Ну, короче, помолчал бы ты лучше, реально, дружок. Давай еще один теловак покажу, повторяй за мной. Так, давай. А, ну это изи. Это джамп на ускоп. Парни, смотрите, это будет джамп на ускоп через стену. Полите, полите. Я сейчас так вас спрыгнул и убил. А, ну ловли Парни, это фулли катка. Давай через стену. Да он с щитами играет, слушай нахер. Я знаю, он там просто не Юлус ты о чём? You lose end dog. you lose end dog. Короче, это хвх, слышишь, мужик, по райджу играем. Ну это Лоховской момент, я такой могу и без, без читать сделать, смотри. Ну, я знаю, я тоже могу ее сделать без чита. Оп, да? дал. Ха-ха, не смог. Я видел, я видел, я видел. Думаю, я не замечу, я реально заметил. Смотрите, парень, я играю по фауликету, напоминаю. Да господи, ты что его убил? Это мой килл был. Дай ПГ. ФГ. Ха -ха. Пожай, всё. Вот, Чтоб ноге геймиснул. На! На, голубой лобок. Эй, эй, эй, куда мисс? Ну, Развал кабину устроил. Кто там ХВХ хотел со мной играть, чуваки? Блин, да, с игра... да с щитами играют парни от Мужик, выиграй раунд реально, чтобы не подавно было. Ладно, понял, все. я твои намерения прекрасно понимаю. Через стену, давай, давай, давай, давай, через стену, да его. Да, да, да, простреливается, простреливается, простреливается. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, ааа! Хорош! Давай-давай, он что щитом играет. А, давай-давай! Чё это что-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. авол включу. Давай, он <cole persuade> а, давай! его! Посмотри сюда, его профиль, кстати. Нормальная, да, тема? Так, чисто то это... Я тебе еще сейчас покажу инвент мой. Чтоб подавно было. Так я про инвенты говорю, как бы это зацените парни, да, как бы. Это обход в спину тактически. А, ну Тайс. Чё там, ХВХ, да, говорили? Типа, кто там кого зарешает, мужики вы реально не типа неси. Они тупо не в тот район заехали. Эти, эти челы думают, что они типа крутые, но они не понимают, типа, кто против них играет. Он говорит о том, что типа ты не можешь позволить себе иметь скины в то время, как ты играешь с керамбитами и перчатками. Да вот ты понимаю, мужик. Да не палюсь я. Не, ну ты вообще по легиду играешь, типа я бы даже не понял, то, что ну, типа... А, я этом. а ты с что-то не так не, не уяснил? Или да это нет. были Это были лаки-шоты что-ли? Лаки-шот, да. Понял, понял, понял. Ладно, ну короче, если это лаки-шоты, то тогда забей типа, нормальная тема. Тем более, типа тут мы вообще фанимся по-крупному. Я э, так понял, они решили тоже типа не это. Ты пострём, он прям на меня смотрит. Оп, изи кил. И тут я типа такой пик, типа в пиксель смотрю, знаете, как кибирспортсмены там. Я, я даже что ничего не вижу. Вот так вот. Во. Я, я, я вообще все насмотрел. Вот так вот. Пиксель, кайс, пиксель прострел. Сейчас будет ноускоп, коптер. А он, Толь! Сты, стри, стри. Богогите. Погодите, погодите это, это должно быть внезапно. Это должно быть внезапно, типа я такой. Смотрите. Да п е мать! какая-то. Подощите, не могу мышку докрутить, погодите. Это вы реально? Да, мужики, да, не, он нормально прилетел. О, вот чекай, иди сюда, чекай прикольную флешку. Флешку, смотри. Так. Оп, видишь, как она летит? иди, чекай. Блин, да, да, она, у тебя по, тоже Она по-другому по немного, но тут суть одна. Это триггер, я поджимаю триггер. Он не выиграет этот раунд, парни. Этот раунд полностью за мной. Молодец. <свист> как лоха, как лоха, парни, как лоха Видишь, она текст, э, текстурку-то проходит а. Так это если по участок откинуть, ну-ка А, ну да! <свист> ладно, да, <свист> немного <easy>. не изи <свист> Выигрывать По легиту, типа, он играет, да? Типа, он по легиту Я триггер поджал Ну, ладно, он тоже А, он сейчас читал, я забыл, Он, он да. тоже, это, лыком Давай вместе на шорт кинем, когда он подойдет, короче. Давай. Давай. Давай, давай. А, да. Nice, Найснейт, не дожал. Nice, я не дожал! Ой, по ошибке. Я забыл, что у меня речь. Что-то не туда немного, да? Время! Оу. Время! <смех> О, успели! Так, есть на шорт, Виндоу, шорт и еще шорт. Так, какой из этих шортов? Я шорт могу сам скинуть на Б. Хернеем. Ну я понял, короче, там какие-то жесткие. Ч, типа высили? О! Нет, я не могу. Есть основ. Нихера. Нихера не нихера. Это нож. Брааа! Ладно, ну тут без комментариев, я думаю. Блин, надо как-то зрителей попросить на канал, подписаться, что-то как-то мне даже неудобно просить, блин, ну, может быть, какой-то вставить там, не знаю, типа, аутро, чтобы там, ну, типа, подписались на меня, блин, то что -то я как-то монтирую, блин, реально, ну, подпишитесь, пожалуйста, все, давайте, короче, пак.